Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале. Сегодня речь пойдет о моем портфеле в Интерактив Brokers, который состоит из биржевых фондов. Это долгосрочный портфель, с которым бы я хотел вас ознакомить. Итак, в данном портфеле у меня находится всего лишь 4 инструмента. Данный список был достаточно много ограничен по причине очень элементарной, то есть... Чем больше инструментов ты набираешь, тем внимательнее и пристальнее нужно тебе за ними следить. Ну а пока давайте пройдемся по тем инструментам, которые у меня присутствуют в портфеле. Начнем по порядку, наверное. Да, я и хотел бы сказать еще то, что все ETF, которые у меня есть, это ETF iShares от BlackRock. Начнем с первого. Это ETF на акции развитых компаний, кроме США и Канады. Здесь все просто. Если брать немножко подробней, то вот список не всех стран, а только топовых. Топовые десятки, дали сколько здесь получается, которые входят собственно в данный ETF. Ну и по секторам можем посмотреть то, что наибольший процент занимает здесь акции промышленных предприятий. Ну и дальше финансы, здравоохранение и так далее по списку. Долго задерживаться не будем, идем дальше. IVV это ETF фонд на индекс S&P 500. Здесь все просто элементарно, то есть индекс 500 компаний США ведущих. Посмотрим, как его здесь расшифровывает iShares у себя на сайте и что в него входит. Ну, собственно, все то же самое, то есть это дублируется полностью S&P 500. Видите, Microsoft, Apple, Amazon и так далее. То есть все топовые... Компании, которые присутствуют, собственно, в данном индексе. Ну и по секторам тоже идет распределение. Я думаю, здесь тоже особо задерживаться не стоит. Третьим у меня идет фонд на недвижимость, он же рейд. В данный биржевой фонд входят как жилые, промышленные, розничная недвижимость, здравоохранение, офисы, диверсифицированный рейд, отели, курорты, денежные средства или производные. Собственно, данный фонд, я так понимаю, это практически тотал, поэтому в нем собрано все, что можно по рейту. Ну и последнее, собственно, это фонд на облигации. Данный портфель был собран абсолютно с классической схемы, то есть 70 на 30, 70 акций и 30 облигаций. Это в процентном соотношении имеется в виду. Возможно, в дальнейшем он будет немножечко диверсифицироваться, что-то будет добавляться. Пока баланс портфеля вот такой, ребалансироваться в ближайшее время не планирую. По тоталу на облигации вся информация перед вами. Это все то, что входит в фонд на американские банды. То есть здесь облигации только, Америка... только США. По состоянию данного портфеля видим то, что на сегодняшний день нереализованная прибыль у него составляет 11,5%, что уже немножечко понизило его эффективность, так как на пике он показывал больше 15%, можете видеть. Но так как рынок сейчас находится в немножечко корректирующий, в фазе, то я считаю ситуация абсолютно нормальная. По рынкам видео пока еще не снимаю. Думаю, что в скором времени будет о чем поговорить. Пока что общая глобальная коррекция. Единственное, хотел бы сказать то, что корреляция между биткоином и тем, тем же индексом S&P 500 достаточно сильная. Но об этом будем разговаривать уже в следующих видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях или пишите мне в личку в телеграме. На этом у меня все, с вами был Вячеслав Костенко, большое вам спасибо за внимание и до новых встреч, пока.